Следующий момент. Научитесь отдыхать сначала в компании, и потом уже отдыхать со своими друзьями. Почему это важно? Потому что в компании мы пропитываемся хорошими знаниями, мы знакомимся с сильными людьми, мы общаемся с людьми, которые куда-то стремятся, мы общаемся с людьми, у которых другие ценности. Лучше мы поменяем своим друзьям ценности в сторону здоровья, а не просто алкоголя, мы же можем просто с друзьями встречаться и по средам и просто пить. Можно, как многие делают. А можно туда приносить какие-то знания. И постепенно, за 5-10 лет, даже до друзей мы донесем, что это важно. Что нужно? Йогурты делать самостоятельно, а не покупать магазинные. Да? Что нужно не соки покупать, которые там в бутылках и в пакетах, а желательно пить воду. Да? Мы это за 10 лет донесем. А так? они донесем, мы будем вместе с ними покупать, ну потому что, да